Хочу показать вам процесс работы над портретом. Это портрет пастелью двух котиков Отиса и Оли. Я использую бумагу пастельмат. Здесь у меня размер 37 на 50 сантиметров. Сначала я начинаю с фона, покрываю его ровным светлым оттеночком чтобы котики на нем были заметны. И дальше с помощью кисточки я наношу вот такой предварительный первый тон на котика слева. Идет такая очень мягкая подложка, она мне позволит набрать нужный оттенок и потом уже с помощью карандашей потихоньку прорисовывать. С таким способом получается очень мягкое, но в то же время подробное нанесение. Котик выглядит мягким, но в то же время и четкие линии добавляю карандашиком. Это очень интересный эффект, получается вместе. Когда мы сделали верхнюю часть, а я обычно иду от ушек к лобику и ниже. Потом прорисовываем глаза, здесь такой же принцип, идет общий тон. Потом я добавляю темные зоны и в конце уже светлые блики. Здесь я использую разные оттенки карандашиков. В основном это охристые, таракотовые, коричневые. Белый идет, как правило, поверх, чтобы он добавил светлые акценты уже сверху. И шерстка выглядела вот такой вот пушистой и объемной. сейчас участках слева и внизу на лапках я добавляю больше коричневого, потому что на лапках там более темная шерсть, и поэтому мешаю охру с коричневым здесь. Завершаю также с помощью белого, где мы ставим самые четкие, самые прорисованные волоски. На лапках вообще нужно быть довольно внимательным и следить за направлением шерсти, потому что, как правило, здесь она расходится веером, то есть в центре прямо на нас смотрят волоски, и вправо и влево они поворачивают и закругляются. Дальше мы переходим к белому котику, так как у меня оттенок бумаги здесь светло-серый, то я могу сделать просто сначала акценты с белым цветом, выделить самые светлые зоны, потом их доработать с карандашом, самые темные участки доработать с более темным серым. Таким же образом я прорисовываю глаза, тоже расставляю блики, когда работаем с носиком, делаем предварительный слой с розовым, он может быть среднего оттенка, потом уходим в светлые и в темные зоны. Я даже здесь добавляла немного обычного карандаша, то есть есть пастельный карандаш, я использовала немного и цветных карандашей, чтобы добавить более легкий тон на темные участки на белом. Использую разные белые карандашики, здесь прям их довольно много, есть и брюнзилы, и -кастл. также использую general карандаш, который самый белый яркий, но для него уже можно найти и аналоги, чтобы получилось вот такое сочетание и мягкости, и четкости вместе. Дорабатываю небольшие детали, делаю шерсть еще более светящейся и пушистой и на этом портрет готов. Вот такие два котика у меня получились.